Следующая лекция будет посвящена развитию дипломатического кризиса в Европе и преддверию Великой Восточной войны, как именуют ее в западной историографии, либо войны Крымской, каково второе название, закрепилось участие отечественных историй.